Шалом. В двух предыдущих программах мы выяснили, что если чаша, которую Ишо не хотел пить, это его страдание и смерть, то возникает слишком много вопросов, на которые нет вразумительного ответа. Что же в таком случае он имел в виду, прося отца пронести эту чашу мимо? В первой программе на эту тему мы читали описание этих молитв, данные Матфеем. Сегодня давайте обратимся к евангелисту Луке.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 и, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Это описание отличается от других упоминанием смешанного с кровью пота, который выступил на теле Ешуа. Описание не случайное, поскольку его автор, Лука, был врачом, и явление, которое он описывает, было ему, вероятно, знакомо по роду его профессии. Называется оно в медицине гематидрос, что в переводе с греческого означает «кровавый пот». Явление это а, встречается очень редко, и поэтому считается относительно малоизученным. Суть его в том, что капилляры, то есть тонкие кровеносные сосуды, под сильным внутренним давлением прорываются, и кровь из них попадает в железо, выделяющий пот, а, и смешивается с ним. Чистая физика тут, и никакой тут мистики нет. А вызывается это явление а, гематидроз в том числе а, сильным психологическим напряжением. Исследователи упоминают случаи, когда кровавый пот выступал на теле солдат перед сражением или у мужчин, приговоренных к смертной казни, в ожидании приговор, приведения приговора в исполнение. Ишо прекрасно знал, какие страдания ему предстоят, так что неудивительно, что он находился в агонии. Слово «борение» в синодальном переводе соответствует греческому агоне, то есть «борьба». Его тело и чувства, разумеется, сопротивлялись мысли о необходимости пройти через все предстоящее, так что борьба совершенно понятна. Тогда становится, становится также понятен и кровавый пот. Но что остается непонятным, это молитва о чаше. Ситуация прояснится, если предположить, что гематидроз может привести к смерти от кровопотери, либо через обильное выделение кровавого пота, либо вследствие внутреннего кровотечения. Верное ли это предположение, сказать трудно. В онлайн-статье э, э, э, в журнале Medical News Today в 2017 году, там была на эту тему статья о гематидрозе, там написано, что э, летальных, то есть смертельных исходов этого симптома не наблюдалось. Другие авторы э, говорят, что летальный исход возможен. И если это так, то не исключено, что Ешо не просто был в агонии, а ощущал в тот момент приближение смерти. Причем смерти прямо там, в Гефсиманском саду. И не от меча римских солдат, шедших арестовать его, а от внутреннего напряжения и кровотечения. И в таком случае его молитва понятна. Чаша — это преждевременная смерть. Он должен по плану Божьему, по замыслу, умереть на Голгофе, на кресте, между небом и землей, на следующий день э -э после э -э -э этой ночи, как пасхальный агнец в исполнении всех пророчеств. Однако дьявол хочет убить его прямо тут, в саду, еще до ареста. И если это произойдет, то либо план Божий будет сорван, чего Иешуа не хочет, либо Бог должен будет его воскресить из мертвых тут же, сразу после его смерти в этом же саду, для того, чтобы Ишуа на завтра смог умереть во второй раз в соответствии с Божьим планом искупления. И вот тогда молитва о том, чтобы чаша прошла мимо, становится понятный. Он не хочет умирать сейчас, потому что должен умереть завтра. Об этом он молится, о том, чтобы не умереть раньше времени. Впрочем, даже если Бог допустит это, Ишуа уверен, что план Божий все равно исполнится. И именно в этом смысл его заключительных слов «не моя воля, но твоя, да будет». Бог, как мы видим, отвечает на молитву Ишуа, посылая ангела укрепить его. И вот в этом мы действительно видим, что перед нами человек. Потому что сущность человеческой природы не в, ниж... не в желании сохранить себе жизнь и не в лукавых переговорах с Богом о том, как бы исполнить его волю, не исполняя ее, а в ограниченности, в сознании собственной нужды и в способности обратиться к Богу за помощью. Еще ни на секунду не отказывается от исполнения своего предназначения. Он просит лишь о том, чтобы, если возможно, не умирать прежде времени, чтобы умереть один раз, а не дважды. Посланник евреям говорит, что за свое благоговение перед Богом он был услышан. То есть его молитва была отвечена. Он получил через посланного ему ангела необходимую ему силу и победил в этой агонии. Этот урок, мне кажется, очень важен для нас, если мы хотим учиться у Ишоа эффективной молитве. Опираясь на традиционное понимание, чаще некоторые уважаемые авторы пишут, что если уж, дескать, сам Сын Божий не получил ответ на свою молитву к концу своей земной жизни, причем троекратную молитву, то где уж нам, грешным, рассчитывать на то, что Бог всерьез будет слушать наши молитвы и отвечать на них. То есть давать нам просимое. На самом деле все наоборот. Как всегда, так и в свои последние земные часы Сын Божий был услышан Отцом. Не потому, что был любимчиком, а за свое благоговение, за неукротимое желание и твердую решимость исполнять волю Божью. Именно для этого пришел ангел и укрепил его. Если бы Сын Божий к концу своей земной жизни потерпел поражение как молитвенник, то как он смог бы исполнять свое первосвященническое служение сейчас? Как он смог бы сейчас ходатайствовать за нас перед Отцом, находясь на небесах? Вопрос риторический. Спасибо. Шалом.